Чемпионом будет Хеймилтон. Это банально и просто, так? Если ну, смотреться по этому сезону и по тому, что мало еще изменится на следующий год. Да я могу сказать, что чемпионом будет Эриксон. Ну, Ты же понимаешь. Не, ну, само собой. Просто, э, чи вдасться Ника Розбергу навязать ему боротьбу, как это было в этом Так. Вдасться. Веришь в В этом навязал, сможет и в следующем. Сможет и в следующем он много, много чего переоценит. Он не прекратит пользоваться хитростью. Потому что Льюис ну, не святой. Его можно расшатывать. И он будет пытаться это делать. Подействует ли? Ну не знаю. Ты, ты же знаешь, с каждым годом все меньше и меньше это действует на Льюиса, но все равно действует. Вот. Льюис, а если. Ну, я не буду говорить, что если там звезда, знаешь, возгорится во лбу. Но если он не захлебнется вот этим вот успехом <coughs> с новой командой, да, которой он приносит чемпионский титул в Кубке конструкторов, чемпионский титул личный безумный коммерческий успех. В личной жизни все хорошо, знаешь, ну, вот прям все у него классно, все у него получается. Если он не переноситится вот, вот этой вот успешностью, то все будет отлично. Я, я верю в Льюиса. Я думаю, что он будет ехать, будет побеждать, будет доказывать. И он реально впишет, э, как ты сказал, с золотыми буквами свое имя в э, историю Формулы-1. Это будет э, может быть не, не прям долгосрочно, да, как с Шумахером, но это будет определенная эра. Я так думаю. Витископ спортивное видео. Окей. Полишали.